Всем привет! С вами снова я, Тилька, и я очень рада видеть вас сегодня на моем канале. Я заметила то, что давненько на нем не было скетчей, а ведь вы их очень сильно любите. И сегодня я решила снять на тему проблем, но не обычных проблем, а проблем на первом свидании. Эта тема довольно щепетильная, и от этого она становится очень интересной. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а я начинаю. Я уже неоднократно это говорила, что мы с вами живем в век, где царствуют технологии И мы, как правило, знакомимся в соцсетях И лично у меня бывали такие ситуации, когда какой-то парень присылал мне одну фотку А на деле получалось совершенно другое Да что там парень, я сама так делала Пришли мне свою фотку Фоточку захотела? Сейчас я тебе пришлю Two hours later. Ну где же он? Где? Молодой человек, приходите дальше, у меня тут встреча да Это я, Денис, так что вместе приписывались? Вроде на фотках он выше был И нос равнее был. эх фильтр в инстаграме сколько мужских судеб вы загубили сколько же она прыщи убрала не секрет что ни одна девушка не любит парней которые скажем так жадничают это не сильно приятно я не призываю требовать у парня там сразу яхту дома или что-то такое но иногда хочется например мороженку и ты предлагаешь слушай а давай покушаем с тобой мороженку и некоторые парни настолько жадные что даже не могут купить и себе и тебе мороженку Привет, а приходи ко мне в гости. Ой, если ты покушать купишь, это будет вообще классно. А, ну, я бы хотела, наверное, какой-нибудь бы ресторанчик. Да, все, я тебя жду, давай. Хоть бы он купил суши. Так, хочу суши. Ой, или может что-нибудь итальянское. Лейтер. О, привет! Привет. А я покушку купил, как и обещал. А где еда из ресторана? В смысле, Макдак тоже ресторан. Вечная проблема каждой девушки это в чем же пойти на свидание. Даже если у тебя полный шкаф одежды. Так, что надеть? Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Боже, столько вещей, совершенно нечего надеть. Это что это такое? Маска на лицо? Ну, в этом он подумает, что я еще не готова к серьезным отношениям. Ну, а в этом он подумает, что я очень легкомысленная. Так, мне нужен свитер женский. Ой, кажется, я нашла себе то, что мне нужно. Привет. А тебе не холодно так? Нет, ты что? Я что, зря себе купила такой красивый свитер, чтобы его под курткой скрывать. Будем просто быстро ходить. Пойдем. Пойдем. <свят> Друзья, давайте экономить вместе. На Пандау с 23 по 25 ноября будет происходить распродажа, где вы сможете приобрести товары по очень приятным ценам. А 26 ноября на Пандау будет проходить Киберпонедельник, где вы сможете купить товары по сниженным ценам. И, кстати, сейчас на Пандау огромные скидки на телефоны. Так что успейте купить вещи по очень хорошим ценам. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Я, конечно, так никогда не делала на первом свидании. Как правило, эта стадия у меня наступала на свидании, например, третьем или четвертом. Но иногда на первом свидании... Я об этом думала. Ну что, завтра тогда спишемся? Да, спишемся. Я пошел. Ага, иди. Хоть бы он меня поцеловал. Хоть бы она меня поцеловала. Ладно, пока. Пока. Ладно, пока. Пока. Блин, надо, наверное, было ее поцеловать. Ты такой же, как все. Нет, я на первом свидании не целуюсь. Блин, почему я забыла почистить зубы? <свес> <свес> Ты мне очень нравишься Ты мне тоже, но мои вкусы довольно специфичные Покажи мне Пойдем Это мои 50 оттенков Называй меня Русалда. Хочешь мою крабовую палочку? Не секрет, что на первом свидании каждый, и мальчик, и девочка, хочет показаться лучше, чем есть. А я вот бизнесом своим занимаюсь. Думаю, ресторан открыть, машину купил, квартиру. А я модель. Я завтра поеду на показ в Милан, а потом в Дубай на шопинг, на выходные. Ой, ладно, мне пора, мой троллейбус. Давай, удачи. А я на метро. Иногда на свидании ты ловишь ступор и не знаешь, о чем разговаривать. Так, нужно выписать список тем, которые он любит, чтобы разговор казался интересным. Так, футбол, ютуб и лыжи. Угу. А еще я очень кошек люблю. <смех> а, а что ты думаешь о майонезе, хлебе, яйцах и муке? Это не то список. Вот я себе сделала вот такой вот красивый маникюр Ой, у тебя такое колечко интересное и руки такие нежные Ага какая-то напряженная Ладно, все, мне давай... пора домой пора... мама там ждет. Наверняка вы замечали, что если вы в какой-то компании и кто-то достает телефон то автоматически все вдруг оказываются в телефонах Так вот, представьте, что если на свидании кто-то тоже достал телефон. Mm -hmm. Вот, я очень сильно люблю заниматься флористикой, потому что цветы это круто. Слушай, ты меня вообще слушаешь? Да, да, да. Вам очень сильно понравился мой последний скетч, это типичные влюбленные девушки, и вы набрали на нем, внимание, 68 тысяч лайков. Это для меня очень приятно. Спасибо вам большое. Очень много людей также в комментариях писали мне, что я давно не снимала никаких видео с Лисой. Так что давайте, если мы наберем на этом видео 50 тысяч лайков, то я сниму какое-нибудь видео с Лисой. Не забывайте писать ваши комментарии, потому что у вас есть шанс попасть вот сюда, как вот у этих ребят. С вами была я, Тилька. Увидимся уже очень скоро. Пока!